Привет! Сегодня у нас самый настоящий челлендж. Некоторые могут спросить, почему же? Но! В этом Майнкрафте, который я сейчас зашел, на все блоки, которые я сейчас буду дотрагиваться, они превращаются в алмазы. Суть этого челленджа, что я должен добыть эти алмазы, скрафт себе алмазную броню и все алмазные вещи. Получится это у меня или нет, узнаем только в конце. Ну а давайте мы начнем с вами потихонечку, потому что если я вот тут задел немножечко головой, но я вам покажу сейчас, что это реально все. Так, самое аккуратное, это добыть вот это дерево, потому что если мы дерево не добудем, то мы уже вообще нигде, мы ничего не сможем добыть больше вообще. Так, самое... Блин... Оно реально-то работает, что очень жестко. Придется очень мелкие только деревья добывать нам как-то аккуратненько. Так, ладно, давайте попытаемся сейчас как-то добыть. Сначала наш план какой? Мы сейчас добываем дерево, делаем себе деревянные все инструменты. Самое главное аккуратно, что это еще и действует на верстак. Потому что если у нас сейчас пропадет верстак, то это очень плохо. Придется все ставить очень далеко. Поэтому давайте, значит, крафтим себе кирочку деревянный меч и давайте сломаем этот все-таки верстак потому что он мне когда нибудь понадобится чтобы я его никак не потерял так все ладно пошлите вот здесь где-то недалеко была вот тут пещера была только надо в нее бы аккуратненько спуститься и начать добывать оу я думаю это видео очень долго будет но оказывается походу мы <свы> даже получится у нас очень все изи, зичики пуки варигут самое главное не так уж прям как говорится наткнуться ни на что просто так и добыть очень много камня. Все, я добыл камень я себе все, что угодно, все, что мне надо сделал. Так, ставим верстак и, ребятки, пока я не забыл, давайте вы сейчас поставите лайк на это видео, подпишитесь на мой канал и давайте посмотрим, сможем ли мы набрать до нового года 800 подписчиков. Мне будет очень приятно, если мы до нового года сможем же все-таки набрать эти 800 подписчиков. Если даже не сможем, то, конечно, понимаю. Это значит ошибка моя где-то была. Но все же, давайте попробуем. Давайте попробуем. Я готов даже снимать видео каждый день, выкладывать каждый день, стримить каждый день, но если, конечно, у меня будет какая-то мотивация это делать. А так как вы очень плохо подписываетесь сейчас, мотивация очень сильно падает. Короче, с вас 800 подписчиков до нового года. А с меня очень годный контент уже в новом году. Потому что э, в старом и уже такой прям годный я не смогу сделать, так как уже уходит год. Но в новом году я вам обещаю, что весь год будет выходить только ну, крутой контент. Ладно, давайте мы с вами пока заговорились. Давайте все-таки сделаем себе печечку. Самое главное не дернуться просто так. А... Короче, значит, э, сейчас мы пойдем Должны сделаем с вами Каменную кирку Вообще я хотел сделать себе Но все же не получилось мне сразу же сделать Каменную кирку за 3 секунды Поэтому давайте, значит, теперь мы делаем Каменную кирку Делаем еще себе чуть-чуть палочек И делаем каменную кирку И теперь саму аккуратность Остается несколько моментов, чтобы я где-то убил вот здесь железо. Увидел. Самое главное, чтобы здесь было хотя бы три слитка. Ну и вот тут на меня идет э, мистер Крипсер. Он взорвался, и мне, конечно, какую-то фигню здесь наделал. Самое главное, чтобы здесь было три железа. И все. А, да, но здесь будет. Идеально. Идеально. Самое главное... Блин, ее бы сейчас не смыло. Все, идеально. Очень прикольный путь получается. Очень. Реально. Мне честно очень все нравится. Нереально так бегаешь по миру. Мечтаешь о алмазах, а они прям за тобой вот так. Струечкой бегут. <с> Красиво, да. Значит, давайте кидаем нашу, же, нашу железную руду в печку. И ждем, когда она нам это сделает. Ну а пока что я опять повторюсь. Ребят, посмотрите, пожалуйста, прошлое мое видео, которое выходило на канале. Если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Если что, видео в подсказке. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, если вам, ну реально. Потому что мотивация также за, на этом видео очень сильно меня прямо упала снимать, потому что там только 30 просмотров за 6 дней. И не знаю, сколько будет просмотров на этом видео, но все же. Ладно, давайте, значит, крафтим нам кирку. И все-таки мы смогли выполнить этот челлендж по ходу, Потому что мы теперь можем спокойно добывать сколько угодно алмазов. А сколько нам надо алмазов, ребят? Давайте я пока добываю, вы мне скажете, сколько нам надо алмазов на полный сет, плюсом все инструменты и так далее. Давайте только не смотрите, сейчас останавливаете видео. Вот так остановили видео и написали в комментариях, сколько мне надо алмазов на полный сет на и на все инструменты. Написал? Если ты угадал, то я поставлю лайк под твое видео, под твой комментарий. Если нет, то ладно. Но только честно. Давайте все честно будем. Мы честные люди в Майнкрафте, во-первых. А во-вторых, да. Мы должны быть само честными. Но мне чую, как я чую. Мне сейчас придется бежать и добывать еще немножечко себе дерево, Потому что у меня не хватает. Так, ладно, давайте побежали добудем себе чуть-чуть дерево. Капец. Ну это прям красиво, красиво. Блин, блин, самое главное сейчас быть аккуратным опять. И добыть нормально себе дерево. Так, так, давайте рукой, да, легче, мне кажется, ломать рукой, потому что мне не хватает там чуть-чуть, мне кажется, или несколько даже только не хватает, но, ребят, это очень прикольно, смотрите, вот реально бежишь такое, за тобой такая стручка красивая, из алмазов течет. А, там даже ули, вот смотрите, вот такое, ааа, давайте, воу, воу, воу, воу, воу, воу, -во -во -во, Прикольно. Никогда мне не попадался улей сразу, ну давайте я его сломаю, к черту он нам нужен. Я уважаю пчелок, вообще-то, да. Но все же улей мы сломаем его. А блин, а он мне не выпал, я забыл, что у меня же это. Подожди, подожди, подожди. Самое главное, верстак вообще бы не сломать. Ну ладно. Значит, давайте сначала крафтим нам броню алмазную. Это. По ноже. Ботиночки нам крафтим, да, алмазные. И крафтим себе алмазный шлем. Теперь мы берем несколько палочек, делаем еще себе. Делаем алмазный меч. Делаем алмазную. Кирку. Делаем алмазную лопатку. Делаем алмазную мотыгу. И делаем алмазный топор. Да, вот чтоб. И по плану нам все идеально хватает. Даже один алмаз остался, чтобы было все чеки-пуки. И делаем алмазный топор. И теперь у нас полный сет брони. Ребятки. Я прошу вас, Поставить лайк на это видео. Мы все-таки смогли выполнить этот челлендж. Если хотите какие-то еще челленджи, можете предлагать мне. Я попробую выполнить их как-нибудь. Но все же, ребят. Поставьте лайк на это видео. Подпишитесь на мой канал. Цель добить 800 подписчиков. Всем удачи. Всем пока.